И всем привет, с вами Палантер. Сегодня мы играем вы Симулятор ютубер. Его за ним следили, вот почему я не мог его записать. И тут мы просто нажимаем не на мышку, а просто на букву 2. Кстати, а зачем он так? 4, 2, 1. А, во! Ну понятно. Э. Это что? А, я могу получить еще вот эти штуки. Кстати, а это что? Так, э. А это что? Я не пойму. Ну, ладно. Так. А это что? Так, еще этот дополнительно получаем. О, тут компьютер. Телефон ну, у меня такой начальный, а потом будет фотоаппарат. Так, а 36, а я больше бы заработал. Ну ладно, так, так, так. А это что? Кстати, мы тут были. А, мы там были, а тут еще нет. Так, а, тут все деньги, все. Ну, понятно. Так, дальше. О, а это что? Ну ладно. Я не хочу это видеть, эти штуки. Опа. Так, это ко мне пришел папа. Искал, где муся. Так, давайте посидим, что тут. Ладно, так. О, мы тут еще зарабатываем. Так, это опять ко мне поз... Ой, не ко мне, просто позвал папа. То, что Ну, он назвал мою кошку, нашу кошку Мусю. Так, опа. Так можно? А вы так можно, кстати? Кстати, я сидел новый левел. Как я не знаю, я просто ничего не делал. Я просто нажимал, зарабатывал деньги. Так, это новый комп, да? Ой. Да, как-то сказал. Так, это первоначальный, да? Опа, этот c 30, это за 71, этот c 119. Лучше купить за 119. Опа, это хорошенько. Лучше купить за 119, чем очень много потро... Ой, больше потратить. Ну, давайте я вот так еще сидела кстати я сначала снимаю на телефон а потом я все делаю это на компьютер так а я тогда получаю деньги не ну понятно это минус это минус это минус ну тогда еще телефон надо апгрейдить ну давайте я сначала телефон апгрейд же, а потом уже компьютер так это за сколько ну, за 36. А это покупаю вот так. Кстати, я мог... Так.. А, нет, я не мог. Ну, ладно. Так. А, э, почему я не дома не могу снимать? Ну, ладно. Просто мне, мне нравится дома вот так снимать. Так, по... Делаем так, так, так, так, так. так, так, так. Ну, я очень много кликов могу сделать. За, комп... за комментарий все пишут. Так, кстати, я могу как будто видео вот так фоткать. Могу вот так. Оп! Улыбку. А, уже все. Так, теперь за комп. У э, меня же компьютер, лучше. Э, я же потратился, на него очень много. Так, кто так нам стучится? Сейчас проверим. Так, пошел с футбола. Так, какая хуй, Зарабатываем. А почему я получу по одному? Э, вы что? Я не понял. Поскажи. А, я понял. Походу, надо просто нажать на компьютер и все, да? Кстати, я не знал, что я так могу появиться. Так, вот так, Нажимаю. Нет. Не получается. Так, а если так. Нет. А, -а, -а вот. Я, я все равно не понял. Так, у меня что, два было? Пусть будет три. Так, пусть будет. А это. это куда я уберу? Э. Ладно. Ладно, доикаем. Так пять, Все, я заработал очень много монет. Кстати, оперативную память надо еще купить побольше. Потому что 250 это уже для нас уже мало. Так, что тут могу купить? Так. А, тут это... Не. Я в лотерее, как говорится, не играл. Я один раз поспорил с другом на 5 рублей. поиграл. А, это была не оперативная память. Это была оперативная память, походу, да? Так. Ого, сколько тут этих штук. Ого. Я даже не представляю, сколько эти штуки стоят. Ладно, так, я остановлюсь. Так, я продолжаю. Пос... Мне опять попросил что-то. Ну, налить воды. Так, а где я куплю оперативную память? Э, я не понял. Может, там? М? Я надеюсь, там. Так, вот. А, это мебель. Это мебель. Ну тут все хорошо. О, даже же есть. А сколько он стоит? Сколько, сколько? Ладно, нам это не по рукам. Ну, не по деньгам. Ой, вот. сняла. Ну, с этим фотоаппаратом уже лучше становится. Так. Ну, давайте туда. Сделай там что? Так, новый фотоаппарат хочу. Может этот купить? О, почти. Это можно еще лучше. этот? Я лучше этот куплю все так дальше у нас вот такой давайте заработаем 609 а не дайте дайте например вот этот давайте а значит вот этот 208 ну ладно сколько я тогда получу за одну штуку так я не заметил я не заметил Ладно, так, садимся за этот компьютер и вот так все делаем. Кстати, у нас уже 200 есть. Ну, можем купить. Это уже хорошо. Так, дальше идем туда. Я забыл. Так. А, 16 нам дает это эта камера. Это уже хорошо. Буду быстрее получать. Так, это уже дорого Нам где по так получаем этот компьютер, но я буду именно делать столько в дело. А, а, -а. я все равно ничего не понял. Если я хочу опять вернуть память, то что я должен делать? Я все равно не понял. Так, ну садимся. Э, а почему не могу повернуть? А, вот так повернуть. Кстати, я хочу это вот так убрать, потому что это все мешает нам. И давайте вот так сделаем. Раз. Два. И два компа будут стоять. Хорошие. Только мне пойдет или что. Так. Кстати, а я могу что-то покрасить? О, а я могу, кстати... Как он у меня получает четвер... А 16.